Alhamdulillah Rubila min was salatu wa аля alah ashrafian biyahi wa al-Mur На этом уроке мы сегодня пройдем суру al-Bayna. Ясное знамение. Al-Bayina. 98-я сура Альбаина. Количество аятов 8. Количество аятов 8. Ауду Билляхи, Мина Шайтани Раджим кафару, китаби, вальмушрикина, монфаккина, хатта татьягуму «Неверующие из числа людей Писания и многобожников не отошли бы от своего неверия, пока к ним не явилось ясное знамение». Смотрите. «Неверующие из числа людей Писания они не отошли бы от своего неверия, до тех пор, пока к ним не явилось ясное знамение. Лям якунил ладзина кафару мин аглил китаби вальмушрикина мунфаккина хатта та'тиягуму лбайина. Лям якун ал ладзина, те которые кафару проявили неверие, проявили куфр, мин из числа «Аглиль Китаби», из числа людей Писания. «Аглиль Китаб» — это «люди Писания». «Мин аглиль Китаби» — из числа «людей Писания». То есть, ал ля Кафару, мин аглиль Китаби». Те, которые проявили неверие из людей Писания, а также «Ва» и «Аль-Мушрикина», и «Мушрики» от слова «ширк» — многобожие. «Валь-Мушрикина» и из числа «многобожников», Мунфакина. Здесь нужно вернуться на первые слова. Лям Якун Мунфакина. Те, которые проявили неверие из числа Аглюль-Китаб и Мушрики, они не оставили бы, не отошли бы от своего неверия до тех пор, пока к ним не явилось ясное знамение. Хатта до тех пор. Татья-Гум. пока к ним... К этим неверующим, пока к ним не придет Татьягум Аль-Байена, ясное знамение, до тех пор, пока к ним не пришло ясное знамение. Смотрите, неверующие из числа Аглюль-Китаб, а также Мушрики, они не оставили, они не, оста... не отошли бы от своего неверия до тех пор, пока к ним не пришло, не пришло ясное знамение. Что же это за ясное знамение? Посланник от Аллаха который им будет читать ятлю Сохофан, ятлю Сохофан, смотрите, ятлю Сохофан, он им будет читать Сохоф, свитки мутагара очищенные. Расулю мин Аллахи, ятлю сохофан мутагара. посланник от Аллаха, который зачитывает им очищенные свитки. Итак, «расулюн» «Расуль» – Расуль это посланник. Тот, кого Аллах Супанаваталя послал. И опять, от кого? Мин. Мин от Аллаха Супанаваталя. Расуль, мин Аллахи. «Расулюн мин Аллахи. Смотрите, Расуль, мин Аллах. Посланник от Всевышнего Аллаха Супанаваталя. И что он делает? Я тлю От слова телява. От слова телява это чтение. Он им зачитывает сохофан. Сохоф ⁇ это свитки. Сохофан зачитывает свитки. Какие? Мотагара. Мотагара. Очищенные от слова тагара. От слова тагара это очищение. Мотагара ⁇ очищенные свитки. В них, в этих свитках, фига. «Кутуб», «Тексты Кайема», «Прямые, правдивые тексты». «В них прямые правдивые тексты». «Фига Кутубун», Кайематун. Смотрите, «Фига Кутубун», «Кайема». «В них содержатся», «в этих свитках», «прямые, правдивые тексты». «Фига», «га» – это значит «в них». «Кутуб» – это «тексты», «кайема», «правдивые» правдивые, прямые. Ума тафаррака, Алладина ат илля, мимбади, ма, мимбади, маджа ал-биена. Смотри, ума тафаррака, аллахина, ат-ул-китаба, илля, мимбади, маджа ал-биена. Те, кому было даровано писание, они разделились только тогда, когда к ним пришло ясное знамение. Смотрите, Уамата Фаррака, Лявина, Утулкитаба. Утулкитаб, обладатели писания, то есть тем, кому было даровано писание, они, Тафаррака это, разделяться. Уамата Фаррака, Лявина, После того, Иля Мимбади. Маджа Мимбади Маджа Обладатели Писания. Кто-то уверовал, кто-то не уверовал, кто-то последовал, кто-то не последовал. Те, кому было даровано Писание, разделились лишь после того, как к ним явилось ясное знамение. Уама Тафарка это и разделяться отсюда произошло слово фирка течение разделение группировка уамата фаррака лавина те которым утул китаба тем кому были дарованы писания они разделились говорит илля мим илля исключение или мим бади илля мим бади ба ба маджаетум МИМБАДИ, то есть это после, после того, как Джаатхум пришла к ним, ГУМ, к ним, пришло к ним ясное знамение, АЛЬБАЙЕНАТУ, ясное знамение. Смотрите, обладатели Писания разделились только после того, когда к ним пришло ясное знамение. ВАМА умеру! Илля ли я буду, а ведь им умеру, то есть им было велено, приказано умиру от слова Амр. Илля ли я буду, им всего лишь было приказано поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану Таля. Мухли сын еще искренний, искренний, посвящай свою религию только ему, одному Аллаху Субхану Мухли с их «Лягуддин» – религию посвящать только одному лишь Аллаху Субхану – «хунафа» и быть единобожниками, ханифами. «Ваю кимус салята» – и также им было приказано выстаивать молитву. вою туз закята» – и платить кадин «Вадаликадинуль кайяма» – это и есть прямая религия. Вот она, прямая религия. «Вама умеру, илля ли я буду Аллаха» хунафа а ведь им не было велено ничего кроме как поклоняться аллаху посвящая свою религию только ему одному будучи единобожниками ханифами потом выстаивать молитву и выплачивать закат. вот всего лишь им было приказано вот эти вещи выполнять вот эти вещи а ведь это и есть прямая религия. Динуль Кайема. Вама умеру. Смотрите, вама умеру. Им не было ничего. Амар от слова Амар. Умеру. То есть им ничего не было. Непосильного. Кроме как. Илля. Кроме как. Поклоняйтесь только Аллаху. Ли я буду от слова Арибада. Абд. Смотрите, абд. Ли я буду. Поклоняться только одному лишь Аллаху. Аглюль Китаб им было приказано всего лишь поклоняйтесь Аллаху одному, оставьте ширк, оставьте многобожие, оставьте всех своих идолов. А как поклоняться Аллаху, Суфанатали? Мухлисына Ихлас. мухли мухлисына с ихласом искренне лягу опять Аллаху, Суфанатали, искренне к нему, к Аллаху, Суфанатали, один Исповедуя религию, дин должен быть с их ласом, с искренностью. И они должны были быть хунафа. Хунафа – это ханиф. Единственное число – ханиф. Единобожник. Как Ибрагим, алейхиссалям. Он был ханифом. Вот так надо было поклоняться Всевышнему Аллаху. Потом. Юкимус салята. Ва салята. От слова кия. Ва салята. Ас-салята – молитва. Выстаивая молитву. Ва, а также юту ту И все это является, говорит, у Адалика, Дин – прямая религия. Это и есть прямая религия. Этим людям, Аглюль-Китаб, которые себя называли Аглюль-Китаб, китаб", обладающие писанием, им было по Приказано всего лишь поклоняться одному Аллаху, искренне Ему, посвящая религию, будучи ханифами, выстаивать молитву, выплачивать закат. Вот это и есть истинная религия. Инна лавина, кафару, Мин ахлиль китаби, вальмушрикина, мушрикина, Халидина фига, Уляйка хум шарруль бария. Инна ладзина кафару. Поистине те, которые не уверовали из людей Писания. Мин аглиль китаб. Мы же сказали, что они разделились. Кто-то уверовал, а кто-то не уверовал. И вот Аллах говорит, поистине те, которые не уверовали из аглиль китаб. Они в огне. Джаганнама. Гиенны. И будут они там. «Халидина, фиха, халид, «Халидина» – Халидина это означает, что будут они там постоянно, вечно пребывать. «Уляйка шар шарруль бария» – они худшие, худшие из творений. И они «Уляйка хум шар» – это худшие «аль бария» – «бария» творения. «Поистине те, которые не уверовали из числа людей Писания и многобожников», они окажутся в огне гиенны и будут пребывать в нем вечно. Они худшие из творений. Они худшие из творений. Значит, Инна, поистине, Аль-Лавина, те, которые проявили куфр, кафару, не уверовали. Мин из числа Аглюль-Китаб, аглюль-китаби из числа людей Писания, а также у аль мушрикина и многобожников финари. Они в огне. Финар Нар это огонь финари джаганнама. Джаганнам это ад. Геенна. Халидина. Халидина это вечно. Они будут там пребывать вечно. Фига в нем. Фига в нем, в этом огне. В этом огне Джаганнама они будут вечно пребывать халидина нафига, уляйка они уляйка шарруль бария они являются самыми худшими из творений худшие творения шар а что касается тех которые уверовали смотрите мы же сказали что разделились они значит кто-то уверовал и аману а те которые уверовали وَعْمِلُ السَّلِحَاتِي Творили добрые дела. УЛЯЙКА ГУМ ХАЙРУЛЬ БАРИЯ Они лучшие. ХАЙР. Мы же говорим всегда ХАЙР, ХАЙР. Они лучшие из творений. Они лучшие из творений. Поистине Аллах спантале говорит. Поистине те, которые уверовали и совершали праведные деяния, они лучшие из творений. ИННА ЛЯВИНА АМАНУ от слова иман в салихат которые уверовали и совершали праведные деяния, они лучшие из творений. Смотрим инналь-адина, поистине те, которые аману от слова иман, аману уверовали Вамилю «ва от слова Амаль, Амаль это дела, а это совершали, что совершали они? ас благие дела они совершали. У амилюс-салихати. У Они гум хайруль-бария. Они являются наилучшими. хайрульбария наилучшими из творений. И какая же тогда у них будет награда? Джаза у Воздаянием джаза у них будет, у этих людей, которые уверовали. ربهم, у их Господа их будет Джаза, джаннат, во множественном числе, смотрите, джаннату, это сады райские, аднин, джаннату, аднин, райские сады. Таджри тахтихал ангар, под которыми протекают реки, и они там будут пребывать. Халидинафига, абада, они там будут пребывать вечно, навсегда они там останутся, абадан. Джаза Ухумайн Дароббехим, Джанат Таджиримин Тахти Халангар, Халидина Абада. Их воздаянием у их Господа станут райские сады пребывания, где под ними текут реки. Они прибудут там вечно и останутся в них навсегда. Значит, джаза Ухум, мы сказали, джаза ⁇ это воздаяние. Вознаграждение. Джаза угум их этих людей, которые уверовали. Айндароббим. Айда у Роббихим. Роб رب, это Господь. Гим их. У их Господа. Айда роббим. У их Господа. Джаннат. جانات, смотрите. Джаннату. Джаннату сады. Адн. Сады Адна, райские сады. Таджри. Таджри это протекают. Ментахтига под ними, под этими садами. Тахт. Тахтига. Га, под ними. Под ними протекают ангар. Аль-ангар это реки. Халидина. Мы уже это слово проходили. Халидина это, они там будут находиться вечно. Фига. Абада. Абадан, всегда, они там будут пребывать всегда, вечность. И Аллах, Субаналталя, доволен ими. Роды Аллаху, Анхум. Роды Аллаху. Аллах доволен ими. Анхум. Вараду Анху. И они довольны Аллахом, Субаналталя. Далее, калиманхашия рабба. Это будет. Даровано тем, кто боялся своего Господа. Дали калиман хоши я робо. Ради Аллаху Анхум. Вороду Анху. Дали калиман хоши я Аллах доволен ими. И они довольны Аллахом. И они довольны им. Это тем, кто боялся своего Господа. Дали калиман хоши Итак, я. Аллах доволен ангум этими мужчинами, этими людьми в раду, и они тоже довольны ангу в раду ангу, и они довольны Аллахом субнаваталь ангу им далекалиман, и это там тем, кто хашия боится хашия раббаху своего Господа. И это даровано тем, кто боится своего Господа. Неверующие из числа людей Писания и многобожников не отошли бы от неверия, пока к ним не явилось ясное знамение. А это посланник от Аллаха, который зачитывает им очищенные свитки, в них содержатся прямые правдивые тексты. Те, кому было даровано Писание, они разделились лишь после того, как к ним явилось ясное знамение. А ведь им не было не велено ничего, кроме как поклоняться Аллаху, посвящая свою религию только одному Аллаху, будучи единобожниками, выстаивать молитву, выплачивать закят. Это и есть прямая религия. Поистине, те, которые не уверовали из числа людей Писания и многобожников, окажутся в гиене Джаганнама и будут пребывать в нем вечно. Они – худшие из творений. Поистине те, которые уверовали и совершали праведные деяния, они лучшие из творений. Их воздаянием у их Господа станут райские сады пребывания, где под ними текут реки. Они прибудут там вечно и останутся в них навсегда. Аллах доволен ими, и они довольны им. Это тем, кто боялся своего Господа. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.